Соратники, как вы знаете, на момент действия карантина отмечу, что это вынужденная и только временная мера на момент карантина. Штабы национально-освободительного движения переходят в режим информационной работы в сети интернет. И всех желающих просим присоединиться к этой деятельности. Цель – привлечь и задействовать в процессе как можно больше людей – Благо они сейчас все сидят дома и кроме интернета, собственно, заняться им больше нечем. Сейчас я расскажу, какие есть наработки в этом плане. По итогам нескольких совещаний с идеологическим комитетом НОТ, с соратниками из Центрального штаба, с коллегами из РОМШ и в личных консультациях с некоторыми координаторами образовалась примерно такая схема. Предлагается организовать работу двух направлений, двух групп. Первая группа работает в комментариях. Каждый в своих региональных группах, пабликах, сообществах, чатах, группах-миллионниках, каких-то новостных лентах и прочее, в которых открыты комментарии. На самом деле таких огромное множество. Эта группа, общаясь с людьми, сталкивается с теми или иными вопросами по существу, на которые можно дать ответы текстом, скинуть картинку или видеоролик. Также могут потребоваться документы. И прочее. Все часто задаваемые важные вопросы мы будем собирать в одну базу. В этом направлении может участвовать любой желающий, даже новичок, желающий разобраться сам и помочь разобраться своему окружению. Они могут работать по этому принципу в своих закрытых группах своего дома, например, подъезда или школы. Второе направление. Уже требует более серьезной подготовки, опыта и знаний. Тут могут быть задействованы уже координаторы или опытные активисты. Задача этой группы – оперативно искать и давать ответы на эти вопросы предоставляя нужные ответы, разъясняющие видео, документы на тот или иной вопрос и так далее. Помимо того, что будет выстроен конвейер по работе в сети, еще будет собираться, структурироваться и систематизироваться информационная база данных в виде часто задаваемых вопросов и ответов, разбитых по темам, разделам, категориям и прочим, где их легко можно будет в считанные секунды найти, используя поиск или выбрав нужную тему, раздел или категорию. Например, на сайте РУСНОД или на сайте Радионот, продумаем этот вопрос. Таким образом, общими усилиями, при условии, если подойдем к этому делу со всей ответственностью и серьезностью, по окончанию карантина мы будем иметь огромную базу данных, часто задаваемых вопросов, которые будет и дальше продолжать успешно работать, развивая и образовывая людей». Только НОД, то есть мы с вами, национально-освободительное движение, все вместе способны потянуть этот проект. И только сейчас, пока мы все сидим дома, другой такой возможности у нас может и не быть. Напишите, кто готов включиться в работу уже сегодня и в какую именно группу. Начнем работать, также ждем ваших замечаний, предложений и дополнений по данному вопросу.